партнеров на первой линии. Если вы лично включили в бизнес 12 человек, то компания вам платит с первой линии 20% и со второй 15%. Но если люди на автошипе, то есть это специальная автодоставка, о которой потом расскажу вам, то есть заказывают каждый месяц, то тогда с первых линий вам будут платить не 20%, а 30%. Если в вашей организации 12 человек, закрывших первую квалификацию специалист, вы потом, э, я потом покажу, что это за квалификация специалист. То вы получаете плюсом, да, еще и 10 процентов с третьих линий. Дальше при более высоких квалификациях вы получаете дополнительно еще 5 процентов э, на несколько уровней ниже. Пятый бонус для лидеров GNS это 3 процента от общего товарооборота компании, от общего товарооборота. Помните, это миллиард долларов, то есть 3 процента от этого.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 Ваш партнер взял пакет Амбассадор, вам выплатили 250 долларов. Как только ваш партнер взял Jumbo 1 год, вам выплатили 200 долларов. Дальше ваши первые линии тоже включает партнеров. Соответственно, у них уже тоже по два. У каждого, видите, да? И как только у ваших партнеров берут какой-то тестовый пакет, например, у парня, который у вас брал Амбассадор, у него два человека включились, Jumbo 1 год и Supreme. То есть он, ваш, ваша первая линия, ваш партнер, Получит за джамбо годовой 200 долларов, за суприм 100 долларов. Девушка э, с пер... на первой линии у вас, да, которая брала джамбо один год, она включила тоже двух партнеров с джамбо и с амбассадор один год. Соответственно, тот, кто, девушка, которая взяла джамбо, э, она, э, как только берет этот пакет, э, ваша первая линия заработает 200 долларов. Второй партнер, который у нее купит амбассадор pe... один год, заработает 300 долларов. Это Быстрый старт премии за быстрый старт в бизнесе. Они покупают бизнес-пакет, соответственно, вы зарабатываете быстрые деньги. Следующий бонус – матчинг-бонус. Проценты. 20, 15 и 10% процентов с первых, со вторых и третьих линий. Они выплачиваются именно с товара оборота. Ваш партнер на первой линии закрыл цикл.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 И даже там в 3000 евро вы не обойдетесь, поверьте. Если вы хотите, чтобы у вас бизнес приносил хотя бы 1000 долларов в месяц, вам потребуется вложить в товар как минимум 10 тысяч долларов. Когда я занимался традиционным бизнесом, я занимался автомобилями Соединенных Штатов Америки. Растаможка, ремонт, э, доставка, там, выгрузка э, и, так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Оформление, доставка уже получателю непосредственно в Беларусь, в Россию, в Казахстан и так далее. И если, например, э, мы продавали автомобили, да, и... Приводили в порядок и продавали, например, там Ford Focus, более такой, не самый старый, за 5 тысяч долларов. Удавалось заработать с ним в среднем, в лучшем случае, 700 долларов. Более крупные предприниматели работали с автомобилями премиум класса, которые стоят от 80 тысяч долларов. Porsche Cayenne, Prado и так далее. На них ценник, они приезжают, на них сразу же ценник, ты видишь, сколько он стоит, подходишь и видишь его цену. 90 тысяч долларов, 96 тысяч долларов, 89 тысяч долларов и так далее. И они с такого одного автомобиля заработали сразу же где-то бы 8 тысяч долларов, как говорится, с куста. То есть, чем больше ты вкладываешь в бизнес, тем больше ты получаешь прибыль. Хочешь получить 8 тысяч долларов с куста, вложи в свой товар 100 тысяч долларов. Соответственно, ты получишь где-то порядка десятки тысяч. Если хочешь открыть магазин одежды в хорошем, престижном месте, никто не хочет в магазин за Запупырловке, потому что там никто туда не ходит, с хорошим посещением, клиентами, у которых есть деньги и так далее, потребуется сумма минимум 70 тысяч долларов. Чтобы такую сумму просто скопить, потребуется 20 лет. Вам нужно будет оформить документы, арендовать помещение, оборудовать его, полки, кабины, стенды, противопожарная система, датчики, кассовые аппараты, оплаты карточками и так далее. Дальше вам нужно будет договориться о оттовой закупке, лететь в Китай, заказывать контейнер, затамаживать, транспортировать его, потом растамаживать и доставлять к вам в магазин. Предположим, в товар вы вложили 10 тысяч долларов. Предположим, в течение месяца вы продали эту партию. Обычно в традиционном бизнесе доход составляет 10%, максимум 15%. То есть ваша чистая прибыль. С этой суммы будет тысяча, максимум полторы тысячи долларов, потому что вам нужно будет еще заплатить налог, страховку, аренду, которая стоит недешево в хорошем месте, зарплату сотрудникам, и после э, всех выплат у вас остается 10%. Там уборщица, тому заплату, тому, тому, и смотришь, денег почти нет. Так обычно бывает. Чтобы снова заработать, вы делаете активность, то есть вы снова закупаете продукт, или делайте это заранее, чтобы не было простоя, чтобы снова какую-то, пополнить новой линейкой свою продукцию, одежды, да, чтобы больше было клиентов, новый заплыв и так далее клиентов. И вы получили уже максимальную прибыль. То есть, чем больше вложили, тем больше прибыль. В нашем бизнесе ежемесячная закупка – это только 60 CV. Это на 110 долларов в месяц. Вы покупаете какой-то продукт. Можете сыворотку, можете Ageless, можете два ящика Neva, энергетик наш, да. Обычно продукта всегда не хватает, потому что он у вас будет уходить гораздо быстрее И вот отличие, вы инвестируете в этот месяц только 110 долларов При этом, это 60 CV да, в среднем, с доставкой, со всеми я посчитал При этом вы получаете прибыль, например, 500 долларов В следующий месяц снова делаете активность, 110 долларов, закупили какой-то товар, заработали уже 700 долларов На третий месяц тоже 110 инвестировали, заработали уже там 900 долларов Таким образом, каждый месяц вы делаете инвестицию только в 110 долларов, а можете зарабатывать и 1000, и 500, и 1500, и так далее. С каждым месяцем ваш доход увеличивается. Хотя активность остается одна же, 110 долларов. Таким образом, не сразу, со временем, так как ваша сеть будет расти, будут появляться клиенты, будут появляться партнеры, и ваш доход будет, соответственно, уже возрастать. Таким образом, за 7 лет работы в компании появились уже более 300 человек. С доходами более 100 тысяч долларов в месяц. Но они делают активность всего 60 CV. Они так же, как и вы, закупаются своего интернет-магазина на 60 CV. Просто они делают автошип нам на 5 лет вперед. Сделали активно 110 CV, принесло, в этом месяце заработали 100 тысяч долларов. При этом некоторые из этих людей пришли в бизнес всего пару лет назад. Я не скажу, что вы точно будете зарабатывать такие деньги. Но сегодня очень много людей, которые зарабатывают более 10 тысяч долларов ежемесячно. И еще больше людей, которые зарабатывают 1005 до 10 тысяч долларов в месяц. В традиционном бизнесе, инвестируя 110 долларов в месяц, вы не сможете заработать таких денег. Вы не сможете заработать больших денег никогда. В нашем бизнесе с минимальными инвестициями вы сможете зарабатывать огромные деньги. Не сразу, но через полгода, год, ваша сеть будет постоянно развиваться, формироваться, будет полностью вас содержать, вас и вашу семью. Вы сможете уйти с работы.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 И так далее первое что вам нужно будет сделать это позвонить человеку и сказать привет есть классная тема приди тебе все объяснят. или же даете свою ссылку у нас есть несколько э, различных специальных приемов как это все сделать у нас есть шаговая система работы как в автомобилях есть 5 ступенчатая коробка передач так вот первый шаг вы заводите человека в skype чат с ним говорят да с ним говорит вообще другой человек вам ничего не нужно говорить Просто в чате даете свою ссылку, кидаете ее, написали, и когда третье лицо, наш эксперт, попросит вас бросить в скайп эту ссылку, вы это сделали. Все. Второй шаг. Он идет смотреть информацию на форсаже, точно так же, как и вы смотрели, смотрели форсаж в течение 30 минут. Вы делаете в это время свои дела, мойте посуду, выносите мусор, готовите борщ, что угодно. И посматривайте вашу рабочую папку, которая вам покажет, что вас приглашенный досмотрел видео. Вы все это контролируете, сколько посмотрел, на какой минуте он смотрит и так далее. Когда система а, показывает, что человек посмотрел, загорается синий значок, треугольничек на аватарке вашего приглашенного. Когда он досмотрел, вы снова добавляете его в скайп-чат, сразу же звоните ему и добавляете. С ним говорит снова другой человек, не вы. Эксперт отвечает на вопросы, показывает схему работы. И у него есть два варианта. Либо он может купить продукт, Заходит в ваш магазин, он его закажет, вы заработали деньги от 25 до 40%. И второй вариант – это начать бизнес. Все то же самое. Человек, чтобы начать бизнес, арендует интернет-магазин за 36 долларов, систему Форсаж за 30 долларов, 66 долларов, чтобы полностью стартовать уже, получить готовую платформу. И третий шаг. Вам как раз недавно проводили этот третий шаг. Что вам сказали? Посмотреть тренинг «Первая тысяча», который я вам сейчас провожу, все законспектировать, записать, разобрать, понять. Тренинг «Ваша первая тысяча» изучить нужно очень хорошо. Потом вас снова добавят в чат, вы ответите на 4 основных вопроса, то есть вы уже все прошли, мы понимаем, что вы разобрались. Дальше вам покажет нашу дальнейшую схему работы. После чего вы со своим наставником выберете один из бизнес-пакетов, берете его и тогда вас добавляют уже на пятый шаг. С вами заключают моральный контракт, не на бумаге, а на словах,